Как записать песню в студии, если вы никогда раньше этого не делали? Как не провалить это? важное, ответственное мероприятие, об этом поговорим в сегодняшнем видео. С вами на связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые, полезные, интересные видео. А теперь перейдем непосредственно к нашей теме. Представим, что вы решили записать песню в студии. Возможно, это ваша первая авторская песня, которую вы хотите опубликовать на музыкальных площадках или как минимум в своих социальных сетях, может быть, вы решили записать песню в подарок на день рождения или на свадьбу спеть, может быть, очень много вариаций, зачем вам записывать песню или просто вы решили получить вот такой опыт. Если вам нужен хороший конечный результат, если вы идете не ради процесса, попробовать, понять, как это происходит, то, то здесь могут возникнуть некоторые сложности, с которыми я сталкивалась сама, когда только начинала записываться в студии, и с которыми, те сложности, с которыми сталкивались некоторые мои ученики. И исходя из этого опыта, я пришла ну, вот к тем выводам, с которыми сейчас с вами хочу поделиться Итак, если допустим вы будете записывать песню в подарок и у вас есть четкие сроки конечно же вам первым делом нужно заранее как следует подготовиться желательно взять несколько уроков с педагогом для того чтобы вот наверняка убедиться что вы все делаете правильно даже если песня не сложная хотя бы один урок вам не повредит далее я рекомендую пойти таким путем вы назначаете себе первую запись и называете ее репетиция. То есть не должно быть так, что через неделю вам нужна песня, вы приходите в студию, и это ваш последний шанс вот записать ее в хорошем виде, чтобы все удалось. То есть так делать нельзя. Объясню почему. Во-первых, это ваш первый опыт. Вы будете волноваться, стрессовать это 100%. И вот это волнение, оно заберет 50% техники, 50%... Но вашего голоса, умений и красивого звучания. Поэтому уже вы споете не так хорошо, как вы бы спели дома. Дальше вы надеете вот эти огромные наушники, вы будете слышать очень близко свой голос. То есть, в принципе, даже если вы занимались микрофоном в студии, в репетиционной базе, все равно это другое звучание. Вы совершенно по-другому услышите свой голос, и он может вас испугать. Вот, правда, ребят, это такие будут новые абсолютно для вас ощущения. Поэтому важно прийти, допустим, за неделю до такой чистовой записи и просто прорепетировать Вот взять аренду на час минимально, познакомиться со звукорежиссером, понять, ваш человек или нет, комфортно вам с ним работать или нет, и просто попеть вот в течение часа, сделать несколько дублей, и наверное вы знаете, а если нет, то узнаете сейчас, что мало кто, практически никто не, за, не приходит в студию и не записывает песню вот от начала до конца то есть делается 100-500 дублей первого купле Потом первый припев, второй куплет и так далее. И звукорежиссер уже вот так всю песню потом склеивает, собирает. То есть вам нужно вот это все попробовать, потому что, когда вы самостоятельно занимаетесь, ну, скорее всего, вы поете всю песню от начала до конца, и вот так методом кусочков вы не работаете. Прислушайтесь к этому совету, попробуйте это сделать, потому что в моей практике были случаи, когда ну, так складывались обстоятельства, что не удавалось сделать репетицию, в итоге ученица пришла в студию, разволновалась, и вот этот, знаете, груз ответственности, что вот нужно обязательно вот сейчас вот записать, иначе вот второго шанса не будет, и вы сами начинаете загоняться, вот эти все психологические моменты, их, конечно же, ну, никто не отменял, и получается результат гораздо хуже, чем мог бы быть, если бы вы вложили чуть больше времени, чуть больше усилий, внимания уделили. Поэтому используйте, пожалуйста, мой совет и это позволит вам сделать уже контрольную запись очень хороший очень качественный такой чтобы она вам понравилась и кстати говоря в Москве и в Санкт-Петербурге есть очень классная студия это правда не реклама если бы это была реклама пошло бы в начало видео сплав слов называется ну я может быть если мне удастся оставлю в описании к видео ссылочки мы последний раз вот с ученицей там записываем еще одна ученица моя пошла, самостоятельно записалась. Очень хороший результат, адекватные звукорежиссеры. Ну, все классно. Поэтому от, от души вам просто рекомендую эту студию. Если у вас был опыт записи в студии, пожалуйста, поделитесь с ним в комментариях. Возможно, есть какие-то вопросы, нюансы, которые я смогу осветить в следующих видео или ответить вам прям там же в комментариях. Ну что ж, надеюсь, это видео было вам полезно. Полезно. Подписывайтесь на канал. С вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Ну и, конечно же, я не могу не упомянуть о своих видеокурсах. Вот для того, чтобы прийти в студию подготовленными, вам нужно хорошенечко позаниматься. Ссылочки на мои курсы вы найдете в описании к этому видео. И также вы можете записаться ко мне на индивидуальный урок и проработать как следует свою песню. Ну что ж, до новых встреч. Пока-пока.